Всем привет! Привет, привет! Мы семья Михаил и Лилия. И этот канал у нас, то есть этот репортаж ведется из нашего нового дома, который находится в стадии ремонта. Да, здесь еще делать и делать, и мы будем делать это вместе с вами. Будем показывать все этапы строительства, ремонта. Будем прислушиваться к вашим советам. Да, кстати, это очень важно. А еще на нашем канале будет много всего интересного. Как мы работаем и отдыхаем. Как э, Лиля готовит. Оп, я готовлю. Миша будет готовить на костре. Какую-нибудь вкусняшку. А потом мы покажем, э, как мы получаем посылки и что мы выписываем, из каких сайтов. Будем давать полезные рекомендации. Про наших животных вы активно просите. Наши пушистики. Да, да, да. Поэтому оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, рекомендуйте его своим друзьям. И мы будем каждому рады. Все, до скорых встреч до в новых видео. Пока-пока. <смех>